Всем привет, меня зовут Арина, я очень рада видеть тебя на моем канале. И сегодня у нас с вами продолжение, вторая часть, видео про китайский язык. В этом видео я вам буду повествовать о моих новых учебниках, о тех открытиях, каких-то новых приложениях, которые я для себя сделала, как я именно сейчас готовлюсь к HSK 2. Ну что, сейчас я в девятом классе и на самом деле стала учиться много сложнее и вообще выделять какое-то время на китайский язык, заморачиваюсь с этими ОГЭ, ЕГЭ, ну ладно, пока что только ОГЭ, так что, чтобы реально усиленно и усердно учить китайский язык, я советую Учить китайский все равно с репетитором, учить его с какой-то определенной группой, ходить на занятия. Когда вы занимаетесь сами, то у вас могут быть какие-то такие определенные моменты, когда вы так уже сидите, господи, ну зачем оно мне надо вообще? Ну, не хочу, не хочу. Плохое настроение. На самом деле может быть огромное вообще количество причин. Нужно собрать волю в кулак, либо учить либо не учить поэтому в любом случае когда ты ходишь на занятия поэтому даже если тебе вообще абсолютно не хочется ничего делать никуда ходить то ты все равно возьмешь и пойдешь иногда конечно у нас бывают какие-то занятия посвященные прям чисто каким-то определенным праздникам, китайскому новому году сейчас мы начинаем прям усиленно готовиться эти учебники Идет какое-то ознакомление, потом текстики, к ним новые слова, грамматика. После грамматики уже упражнения, иероглифы и всякое такое. Рабочая тетрадка на самом-то деле больше, чем учебник. И тут уже, знаете, сами задания к HSK2. То есть уже прям прямиком идет такая усердная подготовка. Прям нарешиваем, нарешиваем, нарешиваем, нарешиваем. Учебники я заказывала на Валберисе. Ссылку я оставлю в описании. Учебник цветной, а рабочая тетрадка черно-белая. Также в ютубе я нашла запись к текстам. Может кому-то надо, ссылочку в описании. Это если на случай того, что вы учите сами, и вам никто не включает эту запись. Есть. Тетрадки. Эта тетрадка еще из прошлого видео. И тут осталось, ну, совсем немножко. Просто тетрадка героини. У меня ни одна тетрадка в жизни не было так и списано. И мы завели новую тетрадку hsk2 в которую мы уже записываем по темам прописи кстати из прошлых видео я его не использую правда я так кричала что вот пропись прописи покупайте прописи но нет ну они честно не пригодились так особо я говорю правду собственно для прописи и вот этого тетрадка это пока что наилучший вариант ну, мне кажется, долго объяснять не нужно Тут столько много всего помещается Ты можешь прописывать, напрописываться там Поэтому именно вот такие сейчас большие тетрадки я использую для прописи и ру. А уже достаточно давно учу слова именно на доске У меня это действительно очень крутой способ что-либо запомнить, что-либо записать Приложением, которыми я пользуюсь именно сейчас И это также приложение Super Test. Я ему ставлю вот такие вот огромные лайки. Она у меня вот вот. Я просто открываю по темам словари, начинаю пролис пролистывать слова, прописывать там чего-то там иероглифы. И вместо того, чтобы заходить там в ВК, в Телеграм и так далее, я себя заставляю заходить именно в это приложение. Переводчики, которыми я сейчас пользуюсь. Это переводчик BKRS, это опять же сайт studychainis.ru, обычный переводчик. В переводчике BKRS он тебе выдает сразу несколько переводов, допустим, на речи, в прилагательном, в глаголе, в существительном и так далее. Также дает сразу несколько примеров, пенини, все остальное, то есть это действительно очень хороший переводчик. А переводчик на сайте stadichinis.ru я, опять же, использую его для того, чтобы понять, как правильно писать и Потому что пока что замену этому сайту я не нашла. Если вы знаете еще какие-то прикольные сайты, переводчики хорошие, то пишите в комментариях. Прямо уж очень надо что-то быстро перевести, то я перевожу в обычном Яндекс.Переводчике. На телефоне функция произнести не работает. А на компьютере есть пенин и есть голосование его перевод Если какие-то мне прям фразы мощные нужны на китайском то я тоже перевожу на компьютер. также я до сих пор пользуюсь приложением сяо хуншу пока что это приложение мне прям как Инстаграм, там не знаю Телеграм, вк меня возникли небольшие проблемы при регистрации даже вся у хуншу тик токи вообще везде при регистрации просят номер телефона и тогда я пыталась найти вот это плюс 7 я искала, мне кажется, везде я такая, Нет, где оно может быть? Россия по-китайски это э ло суэ, то есть начинается с э то есть с е и нужно было искать в е, а я искала в р и в итоге, если у вас возникают какие-то проблемы с регистрацией, то просто ищите буковку И, буковку Е, и там будет Россия плюс 7, и вы тогда спокойно регистрируетесь, спокойно приходит пароль, все приходит, друзья мои, это Китай, все отлично. Также в HSK, конечно же, есть аудирование, и нужно практиковать именно слух ваш. Поэтому я продолжаю усиленно смотреть Дорамы. И последние Дорамы, которые мне очень понравились, это Дорама, как вовремя я встретила его. Уйти красиво. Вот уйти красиво, это я прям сейчас смотрю просто. И такая... Дорамы я смотрю в основном, когда делаю уроки. Допустим, я пишу какие-то большие тексты, если мне прям нужно какой-то доклад написать, чтобы его не было скучно писать. Вот так вот разделяю пополам экран, Ну вот так прям тут у меня текст тут у меня дорама. и как-то каким-то образом одновременно и смотрю даже и субтитры и смотрю вот туда и такая что-то пишу пишу пишу и когда отвлекаюсь то я в принципе более-менее уже понимаю о чем они там говорят И конечно драмы нужно смотреть в оригинале с русскими субтитрами можно еще смотреть драмы с английскими субтитрами ну и вообще английский тоже нужен поэтому если у вас есть время то в youtube есть канал fresh drama drama да? Да, фраж драма. Извиняюсь, не драма. Почему-то драма. Там тоже есть интересные дорамы, которые можно включить, и они будут с английскими субтитрами. Также есть приложение TV, в котором тоже можете включить дораму с английскими субтитрами. Самый-самый любимый сайт, на котором я смотрю, это дорамалайт.рф. Там есть очень много дорам, и там намного меньше рекламы, чем на всех остальных сайтах. И новые дорамы, которые сейчас выходят, и они тоже безумно интересные, и я хочу их посмотреть просто огромное количество. Там перевод Google Опыт. Перевод от Гугла. И этот перевод не очень хороший. С нетерпением жду нормальных субтитров. Ой, -мо! Некоторые ждут озвучки, а я жду хороших субтитров. Если вы могли заметить на моем канале новое качество видео, я купила себе камеру, на которой тоже скоро выйдет распаковочка. Всех люблю, улыбайтесь чаще, заряжайтесь хорошим настроением, смотрите мои видео, и все будет хорошо.